Здравствуйте, в этом уроке мы продолжим знакомство с программой KDN Live и узнаем, как создать новый проект. Для создания нового проекта нажмите кнопку New. Откроется окно, в котором вам нужно будет выбрать используемый профиль. Из списка профилей доступно большое их количество. Давайте познакомимся с некоторыми используемыми терминами. формат PAL или NTSC. Выбор одного из этих форматов необходим в том случае, если вы планируете демонстрировать смонтированное видео на экране телевизора. Частота кадров в секунду выставляется обычно 24 или 25, в некоторых случаях может быть больше указанного количества. Размер соотношения сторон выбирается, чтобы разрешение видео подходило под размер экрана, на котором оно будет демонстрироваться. Разрешение видео отвечает за размер видео, чем больше разрешения, тем больше деталей можно разглядеть. При создании нового проекта нужно заранее продумать, на каком оборудовании оно будет просматриваться. Лучше создать видеопроект с форматом HD, а уже потом, в случае необходимости, переконвертировать его при помощи сторонних программ. Внимание! При неправильном выборе соотношений сторон и разрешения видео при сохранении будет отображаться неправильно. Давайте коротко рассмотрим форматы видеофайлов. Аналоговые телевизионные форматы. В этой таблице приведен стандарт эфирного вещания, а также разрешение и соотношение сторон. Цифровые телевизионные форматы. Советую выбрать формат видео при создании проекта 720p или 1080p. При необходимости вы можете переконвертировать их в аналоговые форматы при помощи сторонних программ. В этой таблице приведены форматы, используемые при цифровой записи фильма. В этой таблице приведены форматы, используемые при обработке фильмов в готовый вариант. Если вы монтируете фильм, снятый в HD формате, советую вам выбрать соответствующий формат, в данном случае с названием HD 720p. Для монтажа видеоурока вам достаточно будет выбрать профиль с частотой кадров 24, а лучше 15. Для монтажа домашнего видео вполне хватит 24 кадра в секунду, или 25, по вашему усмотрению. Выберите профиль HD720P24FPS. Также укажите количество используемых видео и звуковых дорожек, а также отображение их эскизов. После завершения выбора нажмите «Ок». Для добавления клипа перейдите на вкладку «Дерево проекта» и щелкните правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню, из которого выберите пункт «Добавить клип». Выберите папку с клипом и щелкните по нему двойным щелчком мыши. Клип успешно добавлен в дерево проекта. Расширьте поле «Клип», чтобы название клипа отображалось полностью. Просмотрим свойства клипа, чтобы узнать, соответствует ли он настройкам текущего проекта. Щелкните правой кнопкой мыши по клипу и выберите из контекстного меню пункт «Свойства клипа». Открылось окно, в котором содержится информация о добавленном клипе, размере файла, видеокода, размер кадра, частота и пропорции. Чтобы начать монтировать клип, необходимо перетащить его на линию времени. Для этого подведите указатель мыши к клипу, нажмите левую кнопку мыши и не отпуская ее, подведите указатель к нулевой дорожке линии времени. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.